С утра Александр начинал свой рабочий день с посещения Управления земельных ресурсов. Оттуда сразу он отправлялся на своей машине с геодезистом и землемером в чисто поле и следил за их работой, так как никому не доверял. Бывали случаи, когда межи неправильно устанавливали и делали ошибочные замеры. Александр в прошлом был по профессии геодезистом и землемером, пока не стал директором частной риэлтерской фирмы по продаже земельных поев и участков. По вечерам он возился с ворохом бумаг, и я заметил, что у него куча доверенностей на покупку и аренду земли. Он и меня просил помогать в сортировке документов. Несмотря на усталость, Александр по вечерам находил время и на развлечения. Один раз он меня так удивил, что после этого я стал называть его Александра. Он предложил мне показать фокус с картами, потом по превращению воды в водку, и даже оставил на память инструкции, чтобы я в будущем мог этот фокус воспроизвести. Начинался ритуал взвешивания воды и определения плотности. Для начала нужно было произнести заклинание на неизвестном языке, который основан на нотах. Вот это заклинание. Фосфо фроса ис и салфиосос. Фосфа рис Рефилы соло Ирсили Рарели. Рефилы соло Бахус Ресисифа. Ордифрилы соло Дальше нужно было тать вот эту мелодию. Кстати, получалась водка, но ее градус держался всего три минуты. Если ее выпить, то опьянение тоже длилось три минуты. Вот и судите после этого, чудо это или нет,